В порядок его не привели Года три может лежит, может больше Хреново Ладно, пускай стоит Потом приду, посмотрю Там мелко, сантиметров может 40 Глубина может от силы Если съесть, есть, то это вообще четко а если Может даже и меньше здесь у нас сегодня рыбы нет нету нету нету нету рыбы у нас сегодня тут а нету ай какие коленки мокрые блин это не прям не, не интересно так рыбачить то с мокрыми коленками блин тут вот парасета что значит ходить Угу не кайф не кайф да кайфовому мало Ой. кайфа мало крыльями хлопают хлопают Да, облака, ну вот тут уже вот сейчас дождь, думаю, будет, минут через 5-10 точно будет. Уже такая Фью, идет сюда. Вот она, утка летит, широконоска. Да, широконоска. Широконос летит. Да, скоро дождик, прямо это, заморосит. Уже видно такие полосы, как бы, облака идут, и он вот так всыпается, брызги, наверное, идут. Ну, не такой, не, не, не сильно тяжелый дождь, а, ну, чуть крупнее мороси. Думаю, будет сейчас. думаю будет заморозит но у нас плащ есть а смысл тут сидеть я даже не знаю есть нет не знаю есть смысл или нет Mm. <sighs> А может и не будет, друзья, пока что. Дождика, дожденка. Дожденка. Так, все у нас тут, аккуратненько сниму, сейчас посмотрю с памяти. Ага, с памяти 3 и 1 осталось. Короче, еще где-то минут, ну, 20. 20 минут, так, сейчас посмотрим, примерно сориентироваться, что нам нужно время 7 часов. Ровно 7 у нас уже перестанет снимать. Угу. Жонок все уже Сядя встал без двадцати четыре. А будильник стоял наполовину. Куда десять минут проспал? <звы> Не слышал нифига? Жена разбудила. Карась, никто не хочет абсолютно Вообще Прикормка может виновата опять Может погодные условия Такие вот, чтоб к дождю, блин, все тянется Биттас. Ну вот интересно, когда клевала. Прям хорошо поклевывал карасик. Поймали, сейчас точно скажу четыре по-моему В пакете у меня уже 10 да вот они 4 карасика. видите друзья один не очень большой но все же нормально килограмм точно есть рыба но ну, это нормально скажу я вам друзья можно протянуть две кукушки летают дурножки у меня можно и это протянуть позевать <плодевать> нету тут вот, дождем я ошибся с вот этими вот спусками пока что пять минут прошло и нету. может и не будет сильно тянет синенько маленечко здесь получается у нас еще где у нас? Он там где-то закинуто Ну, не слышно, что завалил без пятнадцати ага О, заморосил дождик Видите? Ну да, в принципе, где-то может и минут